Добрый день! Сегодня мы поговорим о сорте томатов э, сливки. Э, сорт Неагара. Э, прекрасные. Э, сливки идеально подходят для вяления и э, заготовок на зиму. Во-первых, очень красивые формы. Вот посмотрите, удлиненные с красивым носиком. Вот урожайные. Вот они видите, действительно, как водопад неагара прям спадают вниз, очень красивые, мясистые. И с отличными вкусовыми качествами. Вот такие прекрасные сливки. Ниагару будут вас радовать. Подписывайтесь на канал, мы рассказываем о томатах, о голубике, о винограде и о многом-многом другом. Будем рады ответить на все ваши вопросы. До новых встреч, дорогие друзья!